Так, всем привет, с вами канал Кирилла. Сегодня мы снимаем видео про Блок Страйк. Да, это сегодня у нас Деан который, ну, практически всех все время они любят, вот, играют со мной сейчас три, но как бы в списке их хренище. Просто... Так. Опа. Давай, чувак! Чувак, что ты никак... О, вот. Всё. Вот. Мне там один чувак отправил коммент, что желаю тебе 10 миллионов подписчиков. Конечно, спасибо. Я, конечно, хочу, чтобы у меня столько было, да? Естественно, я хочу. Но это еще надо дожить. Потому что их набирать их очень много надо. Где-то года, два или три, я вообще не... Без понятия, потому что я только создал. Вот. Поэтому я не знаю пока что. Вот. Сейчас будем... Он вообще дурак? Он дурак. Теперь... Блин, задолбали все время, когда они вот это вот делают, я все время падаю, что меня бесит. Бля, они бешеные. Бегут прям, бегут. Надо бы за пушкой. Ведь тут пушка на этой карте, поэтому они берут. О, один чувак меня понимает. Вот. Вот правильно. Чувак, что ты делаешь? Нахрена ты их убиваешь? Их и так уже эта хрень убивает. Конечно, непонятно. Ну, похрен. О! Мое! Ах, ну ладно. Вот здесь будем стоять. Стоять. Так. Что там, никого нету? Го, Пвп, да хрен тебе. Давай, беги, беги, беги, беги, Ра... Вася, беги! Ах, ты жгат. Ладно, ладно, сейчас я вот здесь вот точно не промахнусь. Вот, ну точно, точно не промахнусь. Вот прям отвечаю, ребят. Наверное. Как всегда. Чего они? Они что, дураки? Нахрена они через стекло бьют, типа? Давай ПВП, ПВП, они совсем. Короче, я не буду говорить. Вот, они совсем тупые. Я не хочу говорить, мат. потому что мне, наверное, этот видеоролик потом не выложат, что меня плохо будет потом. О нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Только не это, только не это, только не это, только не это, нет. Я чуваку попался. Надо было всех их умереть там, потому что что-то не хочется, чтоб меня кто-то убивал, что меня бесит. Но, а, блин, ну я дурак. Итак, ребят, я начал играть на другой карте. Вот, это другая карта. И я, как всегда, уже как бы такой вот Ф -ф -ф -ф, чувак такой. А Давай, беги, беги, беги, давай, Ран, Васеран, давай, Ран, Васеран. Ладно, сейчас вот эту клетку по-любому кто попадется, ну-ка, ну-ка, ну-ка, давай туда. Опа, красава, ой, красава, ай да ты, ай да молодец. Остался один, понятно. Всё. Короче, одни нубы. Ну давай, беги-беги! Бум! Изи! Ну изи! Вот в этом сервере просто изи! Потому что тут нубы одни! Во, лянь! Нубы одни! Нубы! зачем писать так далеко? У меня такой вопрос. Ну шо, дурак! Опа! Давай! Опа! Ч не? Опа! Ч, не хочешь? Опа! Опа! Оп! Опа! А! Это вы видели? Это вы видели? Я прям... Чё? Я же раньше становился, ничего не происходило. Что за хрень? Почему тогда тот чувак выжил? У меня такой вопрос. Ладно, допустим. Допустим. Допустим, допустим. Допустим, этого не было. Блин... Ну, похрен. Чё? Итак, ребят, сейчас я играю на блок с потигай на мини-играх. Короче, тут надо... Я вам уже говорил в прошлом ролике, так что я не буду повторять. Посмотрите прошлый ролик по про блок-страйк, и там все увидите. Так что смотрите тот прошлый ролик, и там будет все написано. Ну, я там объяснил, как играть там вот эту вот хрень. Вот кто будет играть. Конечно. Так. Опа. Так, что там? Группа в ВК не идет ни хрена. Хоть я и создал, никто не хочет. Вот почему вот такие жадюки? Вы что, не можете на группу ВК при перейти? Вы что, издеваетесь? Я тут один про, и я выиграл. Что за хрень? Ладно, допустим. Допустим, этого не было. Чуть не упал ни хрена. На последние попытки. Да тут вообще одни нубы, слушай-ка. Поэтому я так выиграл, чё ли. Затащил, так сказать. Даже девка нуб. Все нубы. Чисто все нубы. Один я не нуб. Ну вообще капец. Тогда надо было написать. Нубы и все сюда. Вон один уже умер, нуб. Минус один. Сейчас и будет минус два. По-любому. По-любасу. И минус один. Ну, минус два. Я же говорил, сейчас будет минус три. Потому что они тупые. О, они даже отключились. Им надоело, типа. Типа, пошло все Короче, не буду говорить, Ну, Так, все. Еще я буду выкладывать видео с ПК. Да, мне его починили. Я вам не рассказывал эту историю длинную, потому что она длинная. Не удивляйтесь, что я повторил длинное-длинное. Так что не удивляйтесь. Я в следующем ролике буду снимать, наверное, е, наверное, прятки онлайн. На ПК. Не андроидовые. Андроидовое фуфло. Там, короче, там всех смайлики бесят, и у них там, короче, короче, сами, если скачаете эту игру, то лучше ее вообще не скачивать, потому что это фуфу, -фу. Там вообще нереально выиграть, вообще ноль. Ноль шансов, что ты выиграешь, вообще. Я уже попробовал. Там хрен выиграешь. Там все, короче, бегают, бегают, а я, там надо бегать везде, менять все время нычку, что бесит всегда. Потому что там Смаллих, который всех бесит. Он выскакивает сверху, и там он палит их. Поэтому мало людей, кто любит такую игру. Особенно психи. Психи особенно. Вот. Ух ты ж. Ты молодец. Вадиков. Вадиков. 654. Молодец, красавчик вообще. Тоже со мной так же затащил. Правда, я не добежал просто. Я заговорился, так сказать. И мне вообще тут легко. В уголке прям опа, опа. И ничего. все нормально. все окей. Вообще. Так. Ну чё, ребята, погнали. Сейчас кто-то по-любому... Умрет. Ну конечно, минус один. Ну, как всегда. В принципе, без умирания никак. И еще один подключился. Что у нас еще? А ничего. счет то все. Теперь пошли жесткие игроки, хоть они и нубы. Не удивляйтесь. наверное, они просто мастера в этой игре. Он тут вы еле допрыгнул. Я вот сейчас видел, он еле допрыгнул. Если вы не видели, вон тот вон чел, он подпрыгнул. Еле добежал, в общем. Как будто в туалет. Забежал. Ну, нам вообще легко, изи прям. Чувак, только ко мне не надо. Ура! Так, желтый, вот он. И сейчас по-любому. Ну конечно, минус два. Что-то он такой себе нуб. Вы что, издевайтесь? Нубы вообще не тащит. Нубы все время бабки. Ну, вообще бабки. Так, ну чё, надо в тот в уголок, В уголок мой любимый. Или какой мой любимый-то? Наверное, тот. О, как раз тропинка в него идет. Вообще, топчик. Уже минус один. Не удивляйтесь. Прям с... уже минус один. Так, сейчас будет минус 2. Вы, вы смотрите в уголок. Сейчас, может, кто-нибудь умрет или подключится. Я хрен его знаю. Да, не подключается только больше. Блин, блин, блин. О, вот. Все, нормально. О, мне даже не надо ходить. Изи. Пожалуйста. О, зато рядом. Ну ладно. Один отключился. Его сбесило, наверное. Это психонерный еще есть. Игроки, они любят только другие режимы, кроме этой игры, мини-игры. Ну, конечно, наверное, мини-игры. Есть и другие мини-игры. Не удивляйтесь, что я повторю. Мини-игры два раза. Вот. Хотя, что тут удивляться? О, кто-то просит запрос. Окей. Добавлен друг. И что дальше? Ну, вы меня добавляют в друзья. Ну, вообще топ. Короче, ютубер, короче, первоначальный, добавляет себе уже подписчиков каких-то. В кавычках. Нет. Понятно. Я сегодня, короче, читал у одного, ну, одного, одного какого-то чувака, он мне написал в комментариях под прошлым видео, типа, молодец чувак, я видел тебя в видео, где Майнкрафт, и желаю тебе 10 миллиардов подписчиков, спасибо тебе. Надеюсь, у меня их они наберутся, и, не знаю, может они не наберутся, может наберутся, буду стримы делать. Сейчас я не хочу стримы делать, потому что, нахренась стримы делать, если у тебя даже нет подписчиков, один подписчик всего подписался. Он такой Аллахамбар Ду -ду -ду -ду -ду -ду -ду -ду Скорее Джон Сина Да тут реально какие-то нубы играют И опять мы остались вчетвером В принципе логично А, нет, пятером все-таки Еще кто-то остался Нет, нет Уже у них четыре я вас уже слился. А, это вот этот вот Друган. Нуб. Друган Нуб. Нормально. Будет у него такое имя. Друган Нуб. Вообще хорошее имя. Так. О. Ты с Ёшкин что надо-то? Я что-то не понял. Чего хотел? Я ему напишу? Я ролик снимаю. О, даже хватило этого. Я ролик снимаю. Не мешай, пожалуйста. Сейчас будут подбегать все такие. О, привет, YouTube. Привет, YouTube. Как дураки писать. Хотя это просто приветствие, типа. Короче. Прощай, Алахамбар. Чем он тут делает? Ай, хренью занимается. Все понятно с ним. Так где, где, где, где, где, где, где? А вон, вон. В принципе логично. Просто умереть облаву. В принципе логично, естественно. Что ж такого-то? Во второй раз повезет, наверное. Я пока что поставлю на паузу, чтобы вы не смотрели лишнее. Итак, ребят, я уже начал видео. Ой, не начал уже видео, а уже практически буду заканчивать. Наверное, Е. Наверное, Е. Потому что я еще не знаю. Заканчивать? Сейчас посмотрю. Да, не, не еще можно чуть-чуть по еще поиграть. Да, пацан. Пацаны. О, начали. Типа, привет, ютуб, да? Привет, ютуб, да? Не-не-не-не. Типа привет, ютуб. Привет, ютуб. Ну, написать в чате не хочет. Он зато меня бьет. Типа, привет, привет, привет. Что-то такого, типа. У меня дубина, как у бабки, грани. Ну, мне похрен. Мне такая нравится. Так, чё? Где, где, где, где, где? А вон вон вон вон. Надо было прыгнуть, наверное. Чтобы ускорить бег. Ну ладно. Ну ладно, пора прощаться. Подписывайтесь на канал, пожалуйста. И ставьте колокольчик, ставьте лайки под видео. Конечно, их никто не ставит. Нахрена тогда снимать видео. Но я надеюсь, вы поставите лайк. Хотя бы 10. Умоляю. Прям вообще, сейчас на колени встану прям. Ну, в общем, поняли, да? Вот, короче, всем удачи, всем пока, подписывайтесь на канал, пожалуйста. Все, давайте, всем до свидания.